Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Щерба, и я представляю компанию Асама. Мы продолжаем серию видео об осушителях воздуха. В этом видео я вам расскажу об основных, а также второстепенных характеристиках осушителей воздуха. И вы также поймете, на какие критерии стоит обращать внимание при выборе какой-то конкретной модели осушителя. Таким образом, чтобы осушитель этот обеспечил вам необходимую влажность в вашем помещении. Первая и самая важная характеристика – это соответствие производительности осушения или интенсивности осушения выбранной вами модели осушителя той величине, которую вы рассчитали до этого. О основных принципах расчета величины интенсивности осушения я рассказывал в предыдущем видео, ссылку вы можете найти в описании. Единица измерения, напомню, этой величины является литр в сутки. Большинство производителей указывают эту величину для температуры внутри помещения плюс 30 градусов Цельсия и 80% относительной влажности. Этот параметр, как вы уже наверное догадались, указывает сколько литров воды или влаги из воздуха осушитель может удалить в течение одних суток. При выборе осушителя обязательно надо руководствоваться так называемой рабочей температурой, а точнее диапазоном рабочих температур и диапазоном а, влажности, который может поддерживать осушитель. А, это как раз второй и третий параметр. То есть рабочая температура указывает нам на то, при каких температурах осушитель действительно может осушать и работать. А диапазон а, влажности нас интересует в первую очередь минимальное значение. То есть до какой минимальной влажности может осушить воздух осушитель. Если температура в помещении ниже плюс 15 градусов или а, требуемая влажность в помещении 0,5%, это, кстати, очень актуально для цеков по заморозке ягод или овощей, и фруктов, а, то нельзя использовать конденсационные осушители, они не будут там работать, которых, кстати, большинство на рынке. Требуется использование адсорбционных осушителей. Об этих типах осушителей я кратко рассказывал в одном из предыдущих роликов. Ссылку на этот ролик вы можете найти в описании. Четвертой характеристикой, влияющей на выбор прибора, является даже не расход воздуха, о котором большинство думает, что это одна из основных характеристик прибора, это не так. Измеряется она, кстати, в метрокубических час. Более важным, например, является наличие встроенного или выносного гидростата, то есть это измерительный прибор, который контролирует и поддерживает заданный вами уровень влажности. Например, вы задали на осушитель, точнее на гидростате 50% Влажности. И э, гидростат включает и отключает осушитель э, и поддерживает ту заданную вами влажность. Пятая характеристика – это уровень шума. Важно? Да, вполне. Если в помещении, скажем, бассейна при всем обилии э, болтыханий, э, детских визг, всплесков, э, это не является актуальным, мы все равно не услышим. А вот э, в читальном зале общественной библиотеки, где хранится достаточно много раритетных изданий и книг, это играть может очень важную роль. Шестое. Важным фактором может быть напряжение в электрической сети, например 220 или 380 вольт, а также потребление электричества. Например, если вам Требуется осушитель с большой производительностью. У вас нет напряжения 380 вольт на объекте, а именно большие агрегаты работают от э, сети 380 вольт трехфазной. Э, вам потребуется установить несколько э, небольших агрегатов с напряжением 220 вольт. Естественно, это влияет напрямую на цену оборудования и также расход электроэнергии, экономия электричества очень важны. Седьмое. Отвод конденсата. А точнее, какие возможности по сливу дренажа есть в выбранной вами конкретной модели осушителя? Так, все осушители имеют а, возможность отведения самотеком конденсата, а, например, систему канализации. На каких-то объектах и помещениях этого сделать невозможно. Поэтому на первый план выходит наличие а, в выбранной модели осушителя а, емкости для конденсата или наличие так называемого дренажного насоса или помпы. Восьмое. Наличие электронной панели управления с обилием каких-то кнопок, которые несут определенные функции прибора, наличие индикаторов или жидкристаллического дисплея, на котором показывается определенная информация и сигналы, облегчит вам работу с прибором и будет более удобно в использовании. А механическое управление позволит вам значительно сэкономить бюджет. Девятый параметр – вид осушителя и возможность или необходимость монтажа выбранной модели. В одном из предыдущих видео я уже рассказывал о видах осушителей. Напомню, что есть, например, настенные, канальные, колонные, мобильные осушители и прочее. Сначала мы выберем все-таки с вами место, куда мы хотим установить этот осушитель. И посмотрим, есть ли возможность смонтировать это оборудование, если оно требует монтажа. И потом мы уже подберем необходимый вид осушителя. Десятое. Пожалуй, объединю в одну несколько характеристик, по которым мы с вами выбираем модель осушителя. Наличие в комплекте колес для перемещения, габариты, вес и дизайн. То есть, это незначительные характеристики, которые не только радуют наш глаз и согревают душу, но еще и снимают с нас значительную часть физической работы, доставляют удобство. И, наконец, одиннадцатое – страна производства и гарантийный срок – это также два важных фактора, которые могут влиять на выбор той или иной модели осушителя. Например, осушители воздуха финского завода «Данвикс», который имеет два года гарантии, стоят на 10-20% дороже, нежели чем китайские осушители «Неоклема», которые являются в одним из самых бюджетных решений на российском рынке. Лично я выбираю фин. Но для кого-то самым важным критерием является цена, и он выберет китайского производителя и останется очень доволен. Если вы не хотите тратить время или боитесь сделать ошибку при расчете и выборе конкретной модели осушителя, то наши специалисты профессионально, максимально точно и абсолютно бесплатно подберут вам осушитель воздуха. Все контакты есть в описании к видео. Также оценивайте ролик, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. А на этом все. С вами был Дмитрий Щерба и компания АСАМА. До новых встреч. Пока!